Всем привет. Павел. Привет. Сан. В очередной раз мы собрались с Павлом для того, чтобы разобрать очередной жилой комплекс по вашим, между прочим, просьбам. Паша, обо что он сегодня? Сегодня у нас на очереди ЖК в центре Екатеринбурга Level Up. Голос грустный у тебя какой-то, Паша. Ты как-то, ты что, настолько все плохо, что ли? Давай <плес> переснимаем. <плес> И снова мы встретились для того, чтобы снять очередной обзор очередного жилого комплекса в городе Екатеринбурга. И именно для этих целей я пригласил этого мужчину самого честного откровенного риэлтора города Екатеринбурга. Паша, обо что сегодня будем разбор вести? Сегодня у нас на очереди, Иван, самый центральный жилой комплекс, который просили зрители твои это ЖК Level Up. О как, это видимо потому что Up, поэтому центральный. Ребята, ле... Level Up, погнали! Ребята, наш рассказ мы начнем с застройщика «Кто такой? Откуда пришел? Чем славится?» «А ты, кто ты такой? Кто тебя сюда прислал?» Паша, тебе слово. Ну, на самом деле, мне кажется, если брать юрлицо, которое стоит за лапом, оно никому ничего не скажет. Но это такая инвестиционная, инвестиционная компания, которая, если говорить про наш город, последнее чем отличилась, ну, из того, что горожане могут вспомнить. Это вот эти особняки рядом с зданием РМК вдоль реки. Okay. Вот, да. Из жилья это, наверное, главный вопрос, который меня мучает. Из жилья последнее, что они построили, это были жилой комплекс das House. Не скажу, что это проект соответствующий. Ну, это Стас. такая, как бы на автовокзале, такая высотная фигня, с такой нарезкой. В общем, ничего про девелоперский современный продукт там не было. И что у нас еще? Antare's. Anтаre's высокого класса жилье, но, собственно говоря, тоже застрявшая где-то там, уже морально устаревшая с точки зрения. Поэтому. цены там не устаревшие. Цены там по-прежнему ценители есть. Как и за коммуналку, не устаревшие там цены. Вот. То есть, как бы, здесь холдинг, который там с 2017 года, по сути, не занимался жильем в Екатеринбурге. Берется за реализацию в очень интересной локации Ну, юрлицо-то назови Ну, ю-девелопмент оно себя называет Не думаю, что кому-то это что-то скажет Но вот так оно называется Ага, ну, ребята-то надежные Верить им можно, покупать Шти? у них можно Я думаю, что учитывая механизмы скролл-счетов Учитывая, как бы, не самый последний объект Пусть и морально устаревший в городе построенный и, Там и, кстати, торговых центров много Ну, то есть, это не только про жилье Я думаю, есть... что ребята умеют читать деньги Есть моща Да, есть моща и умеют считать деньги Слушай, а да нет чтобы я могла перезанять, чтобы переотдать там уже Ну и к тому же они здесь подключили как бы к реализации там известного в агентской среде, скажем так, руководителя агентства. Поэтому я думаю, что и с продажами там все неплохо. Кого? На Анастасия Поддубная. Она даже на е несколько З статей писала. Знатный правда. специалист. Ну это для нее, мне кажется, первый опыт такого консалтинга, но специалист в рынке неплохой. Заявленные картинки будут реализованы? Ты любитель. Ну, конечно, а как же? <къех> ну, я думаю, что... Ну, мы видели с собой особняки. Красиво, красиво, <къех> умеют. <къех> дорого, богато. Вот. А, я думаю, что да, мне Просто меня смутило вчера. Опирая, Просто опираясь на предыдущий опыт да блин, Этих я... Ребят. я когда доскаус проектировался мне кажется еще не работал все <laughs> эти не могу так сказать что они обещали да. я скажу что ну, у меня скорее ожидания что да чем нет так хотя как бы учитывая первый опыт работы на консалтинге да вот смарт недвижимость агентства и насти может сложиться так что какие-то плюшки и фишки которые она анонсировала и продвигала потом через финн отдел знаешь, вот это все-таки надо определенную сноровку иметь чтобы довести до ума так вот так тут так... много было Вопросы меня вчера еще смутило, когда мы с оператором ходили. Там есть часть, которая не мокрятельно фасадом сделана, а такое какое-то интересное облицовочное решение. И вот она наименее готовая. Может быть, они ее тоже решили мокрым фасадом делать. Ну в общем, что вижу, то поют, как говорится. Я к чему спросил-то, собственно говоря, про реализацию нарисованного. Там же нам обещают яблоневый сад. Яблоки в этом у курином бульоне изначально это называлось яблочного плаза ага. потом да потом анастасию у нас коллеги потролили, что плаза это вообще-то площадь без деревьев но сейчас да ну в общем там много чего обещают гамаки э, эти самые лежаки песочниц паша не отвлекайся от темы меня больше яблоки интересуют они вообще там будут Ну высадить яблоки сильно большого ума не надо а под ними же паркинг они как туда прорастут корнями есть решение которые как бы в кандинском тебе позволили сделать готовы корню систему. это дорого начнем это дорого вот. но мы можем сказать что например строят они из газа блока фасад у них мокрая штукатурочка то есть они где-то экономят может как раз ради яблони ну ладно хорошо застройщиком в общем-то более-менее разобрались идем дальше location location что за локейшн они вот между прочим пишут что это чуть ли не самое центральное место так то на секундочку более того, все рядом, вообще все, вся инфраструктура рядом, 10 школ, 150 садиков, бары, рестораны, значит, ну, я загнул про 150, но что-то много, значит, что еще рядом, скверы, парки, давай, парк, давай рядом. подожди, парк Маяковского, буквально вот он, ну, буквально через дорогу. Нет, мне кажется, там парк Павлика Морозов поближе до, будет. До центра на велике, там прямо вообще, вот прям, опа! Хотя они сами в центре, что им до центра на велике Я не очень понял, короче, давай про локацию Нам рассказывай, что вокруг, давай. где они находятся да. Какой транспорт, какие ориентир школы для, Давай про все Ориентир для понимания жителей Это, собственно говоря, торговый центр Максидом Торговый центр, как бы, вроде большой Вроде там даже там фитнес-центр Их брать фит Но, вот на мой взгляд, мы вчера с оператором когда там, бродили, там столько неарендованных мест То есть там сейчас торговый центр Который рассчитывает на какое-то светлое будущее В том числе на жителей yeah лапа да. в том числе на жителей лава лапа там еще на задворках опять же мы поснимали там же собираются три высотки воткнуть вдоль берега и сети. прямо на задворках я найду генплан, как всегда тебе скину вот там гавриловский вроде как-то причастит, поэтому торговый центр сам по себе близко но он без инфраструктуры мы там кофеек на обед попили, попили и, и все. Вот. Но в остальном, безусловно, Белинского, Тверитина, то есть Луначарского, площадь обороны. Там действительно много инфраструктуры, и социалки, и общественных заведений, там, да, где-то потусить. Не так далеко вся вот эта вот история с Господи Белинского. Ну, ну в общем, центр города. Недалеко псих больниц. Какую психушку вы что, угораете что ли? В общем, действительно инфраструктура насыщенная. Они ее будут дополнять тем, что называется в шаговый доступности. То есть это пекарня, вот вся вот эта вот история, чтобы жители как бы, кайфовали внутри дома. И это плюс, безусловно, это плюс, но как бы и цена при соответствующих характеристиках. Такая, что здесь есть на чем подумать. Ну, сейчас к цене перейдем, пока что просто про локации. Короче говоря, это действительно недалеко от центра, я правильно понимаю? Ну, мы вчера доехали до главпочтанта, который, на мой взгляд, считается как бы нулевой точкой, нулевым меридианом Екатеринбурга, видимо, от которого ведется вещи. отчет. Мы доехали за 7 минут. Мы решили проверить, сколько займет дорога до центра от Левелапа. Отъезжаем от забора строительной площадки и направляемся к главпочтанту, который считается географическим центром Екатеринбурга. Вот он главпочта. Сколько? 7 минут ехали? Да. Поворачивать я не буду, нас ждут впереди новые ЖК. Я так и хотел сказать, минут 7, наверное, да, да. ехали так это и есть. Но это было не пикое время. Рядом да. транспорт, автобус, трамвай, да. троллейбус. Да, да. До всему от автобуса на Белинскую, там развитая сеть общественного транспорта, хотя, думаю, что жители в этих квартирах не сильно пользуются общественным транспортом. Рядом школы, рядом садики, рядом больницы. но вопрос только в том, попадете вы туда или нет, потому что, ну, как вы понимаете, люди рядом, они тоже хотят туда да. попасть. Учиться, лечиться. Что Дедушка Лин говорил? Он говорил учиться, учиться, еще раз учиться, и тогда у тебя будет много-много денышков. Да, да, да, то есть всем это требуется. Ну, то есть, в общем-то, все в такой ситуации. Ну, главное, что это в принципе есть, но там уж как договоритесь, что называется. Понятно с локацией, понятно, что много чего рядом есть, даже есть площадь обороны, кто не знал. Там, с памятником, как вчера выяснилось. Памятником. Да, я давно знал про памятник, между прочим. Недалеко есть парк Павлика Морозова. Он не очень большой, но его очень неплохо, таки, надо сказать, сделали. Там очень приятно погулять. Про парк Маяковского, который говорят вот буквально через дорогу, это так да не так. Дело в том, чтобы через эту дорогу перейти. Под, на... под мосток нырнуть. Надо небольшой крюк-то сделать. И, в общем-то, пешком-то минут 15 вы пройдете. А если с коляской, то и все 20 смело. А если на машине, то крюк придется делать. Ну да, там же еще получается, что и идешь ты не мимо новых домов, не, не по бульвару прогуливаешь панелечка, все что вокруг находится, это советские панельные дома, с другой стороны сталинские дома. И какая-то еще малая этажечка какая-то такая, мы поснимаем. Через дорогу это красные двухтысячники, вот эти вот красные кирпичи. В общем, вот такое примерно окружение. Ну и сам дом стоит буквально во дворе Максидома. Слушай, ну вот это, конечно, да. То есть там... Мы к ценообразованию, когда вернемся, там есть дешевые квартиры. Но вот это как раз те квартиры, которые Серый выходят макси, да. в серую стену. Ну, макси. как бы типа если тебе вид совсем не важно может быть, их под аренду заберут. Ну, такая история, то есть там очень плотно. Я думаю, что оператор вчера опять же снимал, но как бы это прям гнетущее впечатление производит. У тебя вот, серая вот туда серая стена, сюда серая стена. И еще и высота у макси -дома, не два этажа. да То есть, если ты берешь второй, а он жилой этаж, как-то он по нормам инсоляции проходит, Макс. то вот прям все. А, Но ну вообще лично для меня вот э, так себе история, во, во дворе торгового центра строить жилой комплекс. Не, я ничего не хочу сказать, это лично мои впечатления. То есть я во дворе торгового центра, то есть машины туда, машины сюда. Ну там. мы вернемся к тому, что торговый центр дохленький пока вообще там, там машины толком нет. Но не на важно. будущее, да. На Кстати будущее. говоря, когда торговый центр или любой центр э, дохленький, как ты говоришь, это производит еще более гнетущее ощущение, потому что какой-то полузаброшенная какая-то история тоже не очень. Ну это Ладно, это, конечно, это уже... Решают, безусловно, это я хотел внимание вот на что обратить. Ребята, если вы рассматриваете квартиру именно в этом жилом комплексе, вас устраивает локация, там внешний вид и все такое прочее, обратите внимание вот на такую историю, про которую Паша сказал, что часть окон будет выходить э, как раз-таки на Макси дом. Первый, второй, третий, пятый этаж особенно, да даже десятый, то есть все равно вы будете видеть... На крышу, вот а так, которая да. у тебя просто как да. футбольное поле перед глазами. И, нет, какой еще прикол, значит, вот от, относительно недавно я ездил, снимал от Тенна, вот эту геометрию, да, то есть, кстати, ссылочку оставлю, кому интересно, посмотрите, что в итоге получилось. Что обнаружилось? Часть окон выходят на магазин, там Мегамарт э, стоит прямо вот с угла, у ЖК Геометрии стоит торговый комплекс Мегамарт. Те люди, у которых окна, особенно нижних этажей, выходят на этот Мегамарт, они все время с закрытыми окнами. Почему? Потому что шумят вот эти грейдеры огромные от кондиционирования и вентиляции. Шум нереальный просто. Ночью спать невозможно. Поэтому, если там такое есть, ну от максидома, то вот подумайте, что а надо ли вам это. Тут вопрос цена и возможность. А вот сейчас давайте про цены про цены паши расскажи нам ну как бы цены они достаточно нескромные, скажем так э, но при этом вот вам <laughs> учитывают Ну, для what понимания да, what студия what 150 тысяч метров квадрат 150 ну, как бы, вот он факт. Ну, чистовая отделка, не знаю. Кстати, вот это тоже довольно спорное решение, на мой взгляд. То есть, класс жилья же заявлен, ну, и локация сама по себе по-соответствует какому-то комфорт-плюс-классу, наверное, Е. Но предлагают чистовую отделку. Правда, с Анастасией общались, она говорила, что это будет не совсем типовая отделка, Ну, вот посмотрим, не что не будет. Ну, вот не совсем, типовая. не совсем типовая чистовая. Ну, то есть, ну, ламинат получше классом обои, чуть другие, как бы, кафель, может быть, не такой, там, не только на полу, а где- еще на стенах Зон. Но это именно так и прозвучало, что на сегодняшний день это чистовая отделка, и она входит в стоимость. Вроде как она будет получше, чем у остальных застройщиков, то, что называется чистовой отделкой. Но это, опять же, пока на словах. Однокомнатные тоже, как я уже сказал, в принципе, там есть и варианты дешевле 5 миллионов, но это вот как раз <ривет> привет стена. Вот их можно взять за 5 миллионов. Представь, что, то есть как бы там 40, 42 квадрата в центре города. То есть я отдаю 5 миллионов, и у меня в окно прекрасный вид не серой хочешь, стены. Не хочешь... Вид из окна 6 я тебе могу половиной. Разница в полтора миллиона. Ну если как бы ты такие этажи подкрутишь чтобы прям вот совсем не туда смотреть, то то на то, то. да То есть как бы они они эти квартиры очень сильно снизили, понимая, что это ну не ликвид. Будем честны. То есть единственная причина выбрать эту квартиру на фоне остальных в доме это цена. Потому что все остальное, как бы там, ничего уникального. Но мне, мне кажется, надо сильно хотеть купить именно в этом месте, чтобы согласиться на вид из окна в стену. Такой вопрос. Наверное, да. Но у человека свои критерии, может быть, безумно важно. Там не знаю, ребенок ходит в ту самую школу и как бы хочет себе позволить класс повыше, чем ты живешь в панельке. Я абсолютно согласен. Здесь. Ну, давай, ладно. Знаешь, чему я еще удивился по ценам добавлю? То есть однушки, которые в стену смотрят. Они как бы вот прям сильно демпингуют относительно однушек не в стену А вот трешки, то ли они заградительный ценник уже стоят, то ли что, ну блин, 100 тысяч метров квадратных за стену в трешке. То есть для меня это был нонсенс, ну вот как-то играется с цифрами, короче, Анастасия, любопытно Но в целом вот порядок цифр понятен, двушки 125 тысяч метров я думаю, что зрители и покупатели потенциальные могут легко это выяснить, позвонить в отдел продаж, прийти навстречу и все сами узнаете. Да, ну и... Я скажу, что риэлторам города можете не говорить про этот проект. За него не платят, поэтому вам его будут критиковать. Но а мы-то за правду. Мы же говорим как есть. Да. Нам не важно. Да. Если есть за что хвалить, Потому мы, что стена, по, стена, мы похвалим. Ну, да. Вот, например, яблоневый сад. Это же прекрасно. Я бы хотел чтобы у меня реально был вот такой вот яблоневый сад вообще концепция благоустройства довольно любопытно посмотрим как это реализуется но то что обещается это очень неплохо высота потолков 272 ну тоже не совсем соответствует классу да хотя бы сейчас всякий нагорный 2 и 8 702. уже да. идет а вот грани вас, <свят> сада экономили на всем на чем можно газозолоблок тоже уже как бы не заполнение для наружных стен в этом в этой локации в этом классе клевер принцип все это не газоблок поэтому но хорошо а чем он хуже чем Твин блок, я не знаю. Нет, это по сути одно и то же. Просто сейчас керамическим блоком заполняет, который там типа аналогичный кирпичик. Да блин, чем ничем. но экология в первую очередь, насколько я понимаю, то есть это менее экологичный материал. Есть, кирпич из цемента, там цемент что, песок, там, я, я, а я тут ну глина. Буду. Просто общее впечатление, оно такое. Но с другой стороны, у керамического блока есть вот эти вот полости, в которые ты можешь крепля чего-нибудь в стену но... попасть. И а, газоблок он. Монолитный, назовем это так. Поэтому это спорно. Просто с точки зрения решений, которые потребитель привык видеть в этом классе, там много оптимизировано. А какой класс? Ну, я думаю, что комфорт плюс. Это ты так думаешь? Или там есть заявлено? Да, блин, сейчас уже, мне кажется, учитывая, что руководит продажами риэлтор, вряд ли он будет заявлять класс, потому что все сейчас понимают, что класса, класса настолько размытое понятие, что здесь вот вот афиша, смотри, где тут. Чтобы жить, как задумал. Да, вот, ни в любого класса, ни в бизнес-классе, вот не позволь себе бизнес-класс, ничего, нормально, маркетинг, вот ничего личного. Думал, так и живи. <laughs> да. Паша, ну тогда расскажи нам, зрителям. Мне, объясни, пожалуйста, за эти деньги, что мы получаем? Что там есть замечательного? Вот я прочитал, например, что там будут какие-то там зачудительные фасады. Аж чуть не из миди. Ну вот, зачудительный фасад, который, про который как раз ты говоришь, это одна единственная секция, и она сейчас в низкой степени готовности. Как бы это чудо не убрали. Ну, это, возможно, просто материал не пришел. То есть, Ну, объективно, то есть эта секция, мы вот ездили с оператором, она хуже всех строится, с точки зрения, хотя сдаются они в одно время. Поэтому но вопрос такой, что вы получаете? Да в первую очередь это все-таки локация. То есть мы вот с тобой здесь рассуждаем: там газоблок, потолки и так далее. Человек придет, если это будет действительно там новый дом с хорошей отделкой холлов, да, с, с, хорошим с видом, окнами, да, не в стену соседнего и с пониманием того, что действительно там в пешей доступности можно прогуляться до центра города. Ну, блин, это стоит денег, факт. Там, там и не так, ну, нет много домов вокруг. То есть вот конкретно вот в этом пятне нового? Чего там в последнем строилось? Ну, этот, господи... Так особо нет? Не так, как... Нет, там Вивальди строился, смотри, который ныне ну, да, да. обанкротился. Вот. Все. Есть запрос на современный продукт будь да. добр за него платить ну то есть каких-то таких особых фишечек там не ну дв блин двор здесь можно читать буклет описано все очень красиво там лопомоечки пожалуйста теплый паркинг кладовочки, но это все то что положено в этом классе за эту ценник то есть какие-то прям ультра фишечек их нет короче есть подземный паркинг есть кладовки дополнительные для да. жителей можно приобрести да. нету машин во дворе двор зеленый он, даже он даже зеленый может... двор с разными степенями гамаки беседки лежаки что там еще площадка для Zoom там очень вкусно описан буклет мне кажется надо надо вот зачитывать да мне кажется надо вот буклет даже немножко показать я, я показывал вот смотрите, видите, какая красота. Тут прям яблонь Из дома в сад. Ну это, вот, Прекрасно. Отдыхайте по-разному. Вот очень вот красиво. Да, Карушки, де детские активности, современные мафы. мафы. Все, ну, по сути, это все то, что ты должен. А быть. территории хватит на все на это? Слушай, ну мне кажется, там такая большая высотность и довольно просторный двор получается. То есть каких-то перегибов в этом вопросе я там не вижу. А что ты скажешь тогда про планировки с твоей точки зрения? Как они отвечают требованиям современности? Да. квадратный ну, Богу, правильные формы, евроформат, там, типа, с каким-никаким местом под гардеробку в больших квартирах, поэтому усредненно для меня, да, детальнее я предлагаю тебе какой-нибудь очередной разбор, мне кажется, подписчики будут только рады, если ты углубишься в планировочные решения и чего-нибудь там отметишь, какой-нибудь маленький санузел там какой-нибудь, гардероба нет. Короче, ребята, пишите, если надо, разберу планировки из этого конкретно ЖК. Но для этого надо собрать от вас обратную связь. Поэтому... Собрать 100 лайков, как обычно. Да? Собрать 100 лайков. да. В общем, пишите в комментарии, надо, не надо разбирать эти планировки. Если надо, с удовольствием для вас это сделаю. Ну, что мы еще не обсудили касательно левел апа? Мне кажется, в общем и целом мы все проговорили. Подытожим. Вести. Значит, застройщик неизвестный, но вроде как надежный. Нет, застройщик давно не работавший над жилым комплексом. Я что -то. только что хотел это сказать. <laughs> Локация недалеко от центра, ну. Практически центр, можно так сказать, в пешей доступности, по крайней мере, правильно? Да, да, да. До глав почтам по 7 минут на машине. Рядом много школ, детских садов, недалеко э, парк 1 чуть подальше парк другой скверы то есть пожалуйста гуляйте опять же церковь есть например армянская через дорогу ну мало ли кому пригодится ну что еще все строится как обычно все как все материалы такие высота потолка не очень задрана я хочу сказать еще что в целом то надо понимать, что вот за счет вот этого сжатого предложения в локации даже те квартиры по которым мы с тобой говорили окна и в и стену они дорожают то есть там месяц назад я еще был с клиентом рассматривал этот вариант жилого комплекса сейчас вот специально сопоставил здесь циферки и мы здесь видим плюс пять процентов это не окна окнами в стену там чуть меньше процентов Но в целом все это блин дорожает так что если вам это подходит то ребята нечего тянуть и откладывать все дорожает поэтому надо идти и покупать а после этого приходить к нам заказывать его отдела к сожалению Придется подождать. Я, конечно, наверное, кому-то покажусь нескромным, но вся ваша чистовая отделка это полная ерунда. Надо делать нормально, чтобы жить в удовольствии. Но, но это... Чтобы жить, как задумано. Он продолжает рекламить этот... Э Лозунг э хороший, я считаю, я, я вообще без рекламы. Отличный, отличный. Вроде бы не сказал ни о чем, но сказал о всем, да? Каждый подумал так, как ему хочется. Ну вот на этой позитивной ноте, дорогие друзья, давайте с вами прощаться. Ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал, ну и пишите в комментариях ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Все, всем пока, да прибудет с вами Муза.